Как видите, все очень просто и легко. Дальше заходим в игру, открываем чит, заходим в настройки и ставим DLL от CoreNL. Ну, либо же как хотите. Просто с другими DLL я не проверял, как этот скрипт работает или нет. Но я знаю то, что на CoreNL он работает. А дальше, что нам нужно сделать? А нажать на кнопочку Inject. Тут у нас какой-то... Пояснение вылезло, ну типа предупреждение то, что там обновление выходит каждую среду. Тут ничего страшного. Так, и как видите, инжект не прошел. Значит, нажимаем еще раз. И на второй раз всегда получается заинжектиться. Вот как видите, у меня получилось. Отлично. Ключ уже получался, мне больше он сегодня не просит. Дальше вставляем скрипт, нажимаем кнопочку Excode. И вот появляется сам скрипт. Функций здесь в принципе немного, но давайте начнем с самой первой функции, это автооткрытие яйца. А, значит здесь выбираем яйцо, получается это какое у нас? Скорее всего самое первое. Называется клик 1. А, все, его выбрали и включаем функцию автобай эк. Да, и как видите эта функция работает, отлично. И причем открывает яйцо просто за одну миллисекунду. А дальше заходим питомцев, одеваем самых лучших, но ну, можно это сделать также через скрипт, как видите это тоже работает, но из-за этого у вас может лагать игра, так что лучше это делать через саму игру. Так, а дальше в Music у нас тут скорость получается и бесконечный прыжок, ну в принципе самые стандартные функции. А, Идем дальше, автоклик, это короче функция спавнит автоматически бомбы. И как видите, вот у меня есть две бомбы, и оно сразу а, две бомбы, получается, двух видов спавнит. То есть в два раза больше бомб получается спавнится. И они также работают. Сейчас вот земля бахнется. Да, вот как видите, они прорывают тоннель. Ну, короче, эта функция тоже работает. А дальше. Функция автореберст. К сожалению, я сейчас вам показать не смогу, потому что нужно 10 тысяч для реберста. Но у меня столько нет, как видите. И последняя функция это ТП to финиш, То есть мы нажимаем, тп-хаемся на финиш, сразу здесь оказываемся и плюсом нам еще дают за это стоповед. Ну и в принципе все. А дальше наверх, кстати, я не знаю как тп-хнуться, можно или нет, скорее всего, наверное, нельзя. Вот здесь написано время, через сколько типа новая игра начнется и скорее всего после этого у вас только тпхнет. Ну в принципе на этом буду заканчивать. Вот такой крутой скрипт я сегодня для вас нашел.